этой стороны и сейчас мы заходим с вами в вот она так выглядит теплица ну все друзья мои пришло время для того чтобы так уберу кляй эту пришло время чтобы поставить хризантемы моей мультифлора на пробуждение сейчас посмотрим как они выглядят я хочу их занести домой вот видите как они у меня сидят совсем неплохо вот такое видишь все такое мягонько где они у меня а, вот они у меня все пора пора домой пора пора домой вот так мои горшочки вот видите даже уже пробивается. Уже пробиваются. Ну, все живо, все хорошо. Вот они, видите? Вот они. Вот все, пора заносить их. Пора заносить. Вот сейчас будем откапывать и заносить домой. А -а -а, все отлично. Все супер. Все, все, все. Видите, как я тут прикапывала их. Ну, все, дай бог, дай бог, все зацветет и будет Будет, будет у нас хорошая хризантема. Слушайте, а в теплице-то плюсовая температура. Плюс 5-6. Почему бы? Ох, отлично. Все, все оживает. Февраль, февраль. На носу февраль. Все, следующая неделя февраль. Из теплицы мои хризантемы перебрались на полочку, домой. И вот так они у меня произрастают, прорастают, скажем так. Как видите, не все равномерно сходят они. Видите, все по-разному. Потому что они разного времени цветения. У меня здесь стоят вот бирочки. Видите, например, бирочка 5. Это гибрид. 51, очень активный, растет хорошо, размножается хорошо, в виде большой розовой ромашки такой. Вот очень хорошо. меня что такое Это вроде бы белый эльф отрос. Сейчас у меня такие планы начеренковать и поставить уже в стаканчики расти хризантему. Вот эти вот даже два последних я и не знаю. Я где-то выкопала. Вроде бы на улице у меня росы желтые, Пока не знаю. Вот так для себя у меня будет. Нет. Это вот эльф. Видите, все как-то не очень дружно. Но те, которые есть, я хочу сейчас отчеренковать и поставить в стаканчики. Ну что ж, вот так выглядят мои черенки, которые я... Подготовила для посадки. В общем-то, я уже вот сажала. Вот так выглядят мои посадки. Здесь я на обычный скотч клей бумажку и маркирую таким образом ламастером. Вот мастеру у меня есть. Если это такие белые стаканчики, то, конечно, здесь можно видеть и так написать, видно. Но здесь на темном не видно, поэтому я делаю скотч бумажечку подписываю а грунт у меня грунт у меня обычно покупной для цветов но я еще добавляю туда кокос кокосового кокосовый брикет и очень хороший рыхлый грунт получается мягкий такой подготовила стаканчики подписала их как видите вот они у меня подписаны да? Понятно, да? я обозначаю все свои посадки циферками то есть, например, у меня есть дневничок. Я говорила, что я веду дневник садов... садовода огородника. И там у меня обозначена цифра один, например, камила Red. И я, соответственно, здесь пишу цифру 1. Не меняю ее. Вот так обмакнула водички. У меня тут <iday make noise> в рюмочке водичка. Корневин. В общем, это все очень несложно. Вот. Пашка делаю углубнение Вот тут в вот стаканчике. Все. Все посадка. Ну давай с Богом будет. Пусть растет. Я буду черенковать, конечно, по мере того, как подрастут, как отрастут немножко мои хризантемы. Потому как неравномерно. Я же показала, что не очень равномерно они произрастают в зависимости от того, какое время, когда у кого время цветения. Если это позже, то соответственно они позже и сходят. Хотя все я их вынула одновременно. Вот видите, как припушила корневином. Вот так, вставила. Вот, вот, собственно, вся посадка. Обычно я ставлю вот в такие теплички контейнера это я в фикс прайсе покупала они уже уже не один год поэтому очень удобно, очень удобно. закрываем вот таким образом И все тепличка тепличка вот такой вот такая тепличка у меня здесь у меня таких стаканчиков 9 штук уходит. Вот. недавно я уже распекировала тоже это у меня Алиса, Алисум Сноу Принцесс. хорошенькой стоит. Вот она тоже. Алисум Сноу Принцесс. Совсем несложный способ черенкования хризантемы мультифлоры. Будем ждать результатов проращивания. И, да, думаю, что будем с цветами. Жизнь прекрасна. Будем ждать что 2021 год принесет нам изобилие цветов, такой цветочный бомб. Всем я желаю удачных посадок и мир вашему дому, друзья мои!